I stand... Всем привет, с вами Кейт Серт. И это мое видео за все мои каникулы прошедшие. Ну, почему прошедшие? Ну, время, пролетевшее с каникулами, но но, но, но, но, короче, вы поняли. Сегодня я хотела поговорить о том, как редко я делаю видео. Для того, чтобы вам стало легче, я извиняюсь за то, что не смогла сделать следующее видео про Новосибирь. Поэтому я сейчас там удалились все видео. Ненавижу свою жизнь. На самом деле, сейчас лет, и мне нужно было мне некогда снимать, правда. Но сегодня выдался день. Только потому что мне нечего делать. Это очень озвука. Деревянный. Ну ладно. А, Дал все слухи, что Кейцеп перестала снимать. Потому что это все неправда. Просто мне некогда. Я не хочу, чтобы вы думали, что я больше не буду снимать. Потому что вот я выложила это видео это не для вас. Yeah. Да, я зашла в топ-10 моих видео. И на первом месте видео, которое посмотрели, пос ну, понравилось большим людям. А -а -а, на нем 3 лайка. Поэтому у меня сейчас проблемы со всем моим телом. Во-первых, это мое лицо. Вы видите, как оно шелушится? Ну, какое-то непонятное. Талия, это изолета? Вообще непонятно. Было ли это аллергия. Называется, близко к солнцу подлетела. Дальше, это мои ноги. Меня все поискусали. Я, ведь я много ударялась. Я вся расчесалась, ударялась. Короче, очень плохо. Клево, да? Клево. Так, ещё и мой видеоредактор загрузил. Загрузиться не может. Он долго грузится. Вообще там картинки нету, прикиньте! Знаете, такая, такой редактор слепую. Поредактировали вы сами. Самое главное, заметим, что... Э меня смотрят практически везде, практически, очень мало смотрят. Всего на моем канале побывало 400 с чем-то человек, то есть где -то посмотрели меня 400 с чем-то человек. И это меня насторожило, потому что подписчиков 10. Я вас не виню то, что вам не нравятся мои видео, но все-таки надо быть каким-то благосклонным или благородным. Кстати, мои проблемы с губами. Так вот, из топ-10 э, видео, э, больше понравилась э, моя косметика, э, то есть там, где я перевоплощалась в э, рейпера, и где я показывала свою косметику, и после видео, я думаю, вам больше понравилось после видео, я не знаю, что вам понравилось, потому что на него 4 лайка. Больше всего просмотров набрало мое видео. Это не я. Да. Ну, вообще это говорю. А к тому что завтра или еще одни вечером? Общий. да главное что айфон yes. а сейчас буду зон слушать короче вы поняли суть всего этого видео приятную суть поэтому мне пора с вами прощаться потому что у меня еще много дел я решила снимать такие лпс фильмы если кто-то не знает, что такое ЛПС-фильм, это... это фильм с вот такими зверюшками. И Ими нужно играть, потом ну так же, как, так же снимать, устраивать жизнь, строить домики. Считать снимать на видео, потом выкладывать. Я была подписана на, на одну, один такой канал. Вроде было прикольно, хорошо, но потом началось как-то немножко... М -м, стало не очень. Говорит, клипы. Миленькие прикольный Главное то, что могу сделать. И вот я нашла свой виртуозный шоп и решила снять фильм. Это будет видео, которое я выложу с другого канала. Этот канал я, конечно же, на этом канале. Как сказать? Я Естественно, дам вам ссылку на мой канал, с которого будет сделано это видео, и надеюсь, вам понравится фильм, у меня уже есть два. Кстати, я, вылож... я выложу одно видео, которое я снимала, когда я была маленькая, вот с Little Expansion, а, вроде прикольно получилось. Но, видите, это без обработки, без всего, просто видео, такое видео, которое не прерывается. То есть, не так, как я сейчас делаю, а, ну, когда снимать на Samsung для флёр с кнопочками, такие, три кнопки, две кнопки, или три, я не помню, вот на него я снимала. Конечно, сейчас не буду снимать на такую фигню он сегодня вечером будет снимать новый айфон mm. или завтра или послезавтра ц... а, да. загнула ну короче пока э -э, спасибо за просмотр э -э, подписывайтесь ставьте лайки э -э. все это я, я всегда этом... в каждое видео это говорю почему-то Сейчас... когда это не исполняется я уж какой раз прошу вас это сделать где? Где уплата за мои старания? Здесь ЛПС фильм больше посмотрят. Да, напишите мне вконтакте, как вы хотите, чтобы я назвала ЛПС фильм. Сценарий я выложу вконтакте. Или пишите мне здесь в ютубе. Вкладки...